современным историкам известно об арестах около 100 членов и членов корреспондентов академии наук в советское время из них 44 погибли 23 были расстреляны 13 умерли заключение 8 ссылки некоторые пропали без вести в лагерях ученых депортировали из страны здесь характерная история с так называемым философским пароходом насильственной высылкой более 160 представителей интеллигенции в 1922 году некоторых ученых наоборот насильство удерживали например петра капицу В 1934 году их загоняли в шарашки лишали научных званий и возможности вести научную работу исключали из академии наук после увольнения по идеологическим причинам ученые не могли найти работу в 1930 году последовала массовая ликвидация научных обществ проводились грязные пиар-компании в газетах против людей науки чинились препятствия к самоорганизации и международной коммуникации ученого сообщества Верглись разгрому и отдельные науки, такие как райвидение и генетика против которых были проведены идеологические кампании, практиковались репрессии против отдельных научных работ. Важно помнить, что СССР был идеологическим государством, целью которого являлось построение коммунизма. Большевики после прихода к власти рассматривали ученых как представителей старого буржуазного мира. В историю вошла фраза Ленина, которую он написал 3 сентября 1921 года в ответ на обращение русского физико-химического общества в защиту профессора Тихвинского. Товарищ Горбунов, направьте запрос в ВЧК. Тихвинский не случайно арестован. Химия и контрреволюция не исключают друг друга. Заведующий отделом научных учреждений Совнаркома Воронов на встрече с секретарем Академии наук Альденбургом в 1928 году угрожал. Правительство 10 лет ждало и дало много авансов, но на одиннадцатом году оно поступит с Академией наук по-своему. Академия наук не сумела понять и занять то положение, которое она должна занять в советском государстве. А вот пример того, что писали в прессе по поводу выборов в Академию наук. На 2012 году пролетарской диктатуры пора уничтожить старый гнилой пережиток тайных баллотировок. В Советской Республике каждый честный гражданин должен голосовать открыто. Это цитата из постановления производственной конференции Балтийского завода, опубликованного в Ленинградской правде в 1929 году. «Мы требуем, чтобы вся деятельность Академии наук проходила под контролем всей пролетарской общественности». Это уже из заявления рабочих завода «Красный треугольник». В 1918 19 годах происходили аресты ученых как представителей определенного социального слоя. Их брали в в период гражданской войны в двадцать первом году рассматривалось дело петроградской боевой организации в результате чего погибли несколько ученых в двадцать восьмом тридцатом годах прошли процессы над инженерами вредителями шахтинский процесс дело промпартии дело трудовой крестьянской партии дело академии наук в двадцать девятом году возникает первая авиационная шарашка в этом же году под большим нажимом партии в академию наук происходит зачисление коммунистов но ситуация постоянно менялась и через год вот те коммунисты, которых с боем проталкивали в Академию, сами попали в опалу, их арестовали и расстреляли. Это Бухарин Рязанов. По делу академии наук были арестованы 4 академика и 9 членов корреспондентов все историческое направление науки было разгромлено все арестованы были сосланы пожилые ученые умирали в ссылке одновременно закрывались общесоюзные общества разгромили краеведение чудом выжило московское математическое общество в тридцать четвертом году спонтанно возникает решение о переводе академии наук из ленинграда в москву это стало неожиданностью даже для местной партой организации в документе были были прописаны и сроки три месяца что было абсолютно невозможно это негативно отразилось на работе ученых многие не хотели переезжать в москву здесь удалось найти компромисс с властью увеличено количество институтов выделено дополнительное финансирование и восстановлены научные степени после убийства кирова в 35 году арестовали и выслали интеллигенцию в том числе и ученых еще через год в стране начались массовые репрессии против всех слоев общества при непосредственном участии Лаврентия Берии в конце 1938 года создается авиационная шарашка ЦКБ-29, которую собрали авиаконструкторов, к этому времени еще не погибших. В 1941 году с началом войны происходят аресты ученых немецкого происхождения или немецкоязычных, особенно в Ленинграде. Некоторые из них погибли, например, доктор физико-математических наук профессор ЛГУ Владимир Игнатовский. В период с 1946-53 годы ознаменовали идеологические кампании против низкопоклонства, суды чести против космополитизма, повторные репрессии и организации шарашки для немецких ученых. В 1948 году на сессии Восхнил происходит разгром генетики, возникает опасность для других научных направлений. Это произошло, когда Лысенко отправил свой доклад Сталину, и тот поддержал его. Происходящее было представлено как победа Мичуринской натуралистической биологии над лженаукой генетикой. Тогда же возникла идея проведения конференций по другим направлениям науки для разгрома лженаучных, как они считали, Течений. В 1949 году началась подготовка такой конференции по физике, и Вавилову удалось ввести в ее повестку пункт об участии в подготовке ученых из Академии наук. Это коренным образом изменило ситуацию. Сохранились стенограммы тех заседаний, из которых видно, что ученые отстаивали свое мнение. Пришло более 100 человек. Один Виталий Гинзбург посетил 10 заседаний, и в конце концов конференцию было решено отложить как неподготовленную. После смерти Сталина научная деятельность восстанавливалась. Началась борьба за генетику. Но только после отстранения Хрущева в октябре 1964 го генетика получила возможность свободного развития. Восстановление гуманитарного направления, то есть истории, философии, в стране началось с приходом нового поколения ученых. Правда, прежде всего в рамках марксистской парадигмы. Власть старалась контролировать эти процессы. Началась борьба с инакомыслящими. Возникла волна эмиграции. Прежде всего еврейской. Только с декабря 1986 -го года, после освобождения политзаключенных, начало перестройки и гласности начинают восстанавливаться нормальные условия для развития науки. А Однако из-за радикальных реформ в экономике, резкого перехода от плановой к рыночной экономике, произошло разрушение науки. Эмиграция ученых. Наибольший ущерб был нанесен гуманитарным направлением науки. Большевики считали, что обладают истинной в последней инстанции, и философы других направлений им были не нужны. Позже оказалось, что и марксистские философы им тоже не нужны. Остались востребованы только те философы, которые, согласно моменту, могли быстро подыскать удобную фразу из Маркса, Энгельса или Ленина. Огромный ущерб был нанесен историческому направлению, так как здесь основателем государства назывался Ленин то, что было до этого считалось предысторией. Научно-технические области понесли меньшие потери, но и там тоже погибали выдающиеся ученые. Например, физик-теоретик Матвей Бронштейн год отсидел в тюрьме. Физик Владимир Фок тоже был арестован, привезен в Москву и только благодаря ходатайству Капицы выпущен на свободу. Если взять самых выдающихся физиков-экспериментаторов, то мы увидим, что Лев Шубников был расстрелян. Петр Капица задержан в 1934 году, а затем зад Отказ от участия в атомном проекте находился в опале до смерти Сталина. Что касается биологии, то здесь в центре находится гибель Вавилова. Помимо него погиб Георгий Карпиченко. Арестовали целый ряд биологов, разгромили генетику. Некоторые ученые были отстранены от работы по решению ЦК в 1948 году. Им запретили преподавать. По спискам их было более 100 человек, которых исключили из партии, как, например, Иосифа Рапопорта. Не лучше обстояло дело и в химии. В 1928 году погиб в тюрьме при невыясненных обстоятельствах Евгений Шпитальский. После революции гениальный химик Владимир Ипатьев, которого ставили в один ряд с Ломоносовым и Менделеевым, эмигрировать из России отказался. Он продолжал научную деятельность, основал несколько исследовательских институтов, возглавил главхим. По сути, это Министерство химической промышленности. Однако с началом репрессии ученый стал всерьез опасаться за свою жизнь. Последней каплей стали аресты его учеников и коллег. Воспользовавшись поездкой на Конгресс в Германию в 1930 году, Владимир Николаевич принял решение в Россию не возвращаться. Репрессии не обошли стороной технические направления. Был расстрелян Георгий Лангемак, изобретатель «Катюши», Арестованы Сергей Королёв и Валентин Глушко из реактивного института. Математики пострадали в меньшей степени. Дмитрий Селиванов был арестован, а затем выслан из страны. Николай Лузин репрессирован не был, но имело место политическая травля академика и разбор его персонального дела комиссии Президиума АНССР летом 1936 года. Сильно пострадала астрономия. В том же 1936 году возникла пулковское дело по оценкам ученых было репрессировано до 30 советских астрономов в их число вошли директор пулковской обсерватории борис герасимович и директор астрономического института борис нумеров расстрелянную в сорок первом году в орловской тюрьме всего по 58 статье уголовного кодекса и стандартным обвинениям в контрреволюции антисоветской террористической деятельности были физически уничтожены десятки крупных ученых и сотни ученых менее значимых 94 из 140 докторов наук и профессоров, уничтоженных в Москве в 1937-38 годах, были получены расстрельные санкции Сталина, Молотова и других членов Политбюро. Многие ученые арестовывались по несколько раз. Например, Бенишевич, член Российской Академии Наук, член Академии в Страсбурге, Мюнхене и Берлине, арестовывался в 1922 28 30 годах и в последний раз в 1937. Расстрелян 27 января 1938 -го года, в этом же году расстреляны его сыновья и брат физиолог крепс арестовывался в 19 1933 37 годах отбывал срок на колыме несколько раз был на грани смерти однако ему удалось уцелеть и он был освобожден в марте 1940 года в дальнейшем жил и работал в луге Афанасьев Яков Никитович – ученый-почвовед, доктор-геолога минералогических наук, профессор, действительный член Академии наук Белорусской ССР. До революции занимался исследованием почв во многих губерниях Российской империи, проводил аналитическую обработку проб, знакомился с хозяйственной деятельностью различных регионов России, тем самым заложил основы будущих научных концепций, опубликовал более 30 научных работ, в том числе 4 монографии. В августе 1937 года был арестован. По обвинению в националистической, контрреволюционной и террористической деятельности приговорен к расстрелу и казнен. Реабилитирован посмертно в 1957-м. Баженов Валериан Иванович, руководитель кафедры радиотехники Московского авиационного института. Доктор технических наук, основоположник отечественной радионавигации и радиопеленгации. Автор множества изобретений в области радиодела. Впервые арестован в 30, м в 1932-м выпущен на свободу, вновь арестован 19 ноября. 37 -го. подписан к репрессии о первой категории расстрел приговор военной коллегии верховного суда ссср 3 октября 38 года по обвинению в участии в контрреволюционной террористической организации подписи сталин молотов расстрелян и похоронен на коммунарке это московская область 3 октября 1938 года реабилитирован 3 марта 56 -го. 27 июня 38 года королев был арестован по обвинению во время он был подвергнут пыткам, по некоторым данным, во время которых ему сломали обе челюсти. Будущего авиаконструктора приговорили к 10 годам лагерей. Он отправился на Колыму, на золотой прииск Мальдяк. Ни голод, ни цинга, ни невыносимые условия существования не смогли сломить Королева. Свою первую радиоуправляемую ракету он рассчитает прямо на стене барака. В мае 40 -го года Королев возвращается в Москву. При этом в Магадане он не попал на пароход Индигирка по причине занятости мест. Кстати, это спасло ему жизнь. Следуя из Магадана во Владивосток, пароход затонул у острова Хоккайдо во время шторма. Через 4 месяца конструктора снова приговаривают к 8 годам и направляют в специальную тюрьму, где он работает под руководством Андрея Туполева. Вот как-то так. На сим позвольте откланяться. Скоро увидимся вновь. Счастливо!